под номером 34. Добрый вечер! Let's Let's go! Команды КВН, добрый вечер. Вы нас, наверное, уже не помните. Давайте с заново познакомимся. Это Ильна нас Настя и они встречаются. Ну, вообще-то, у нас сегодня годовщина. Вы встречаетесь всего один месяц. Настя, я же тебе сказал, не годовщина, а месячина. А это или нас Дианы и они брат с сестрой. Вообще-то, сестра с братом. Я же старше. То, что у тебя у Иванич, появились, ничего не значит. Боявский. Да хватит уже меня обзывать, я сейчас все папе расскажу. Алло, пап. Да, Боярский. Алло, мам, меня Рина с папой называют Боярским. Тысячи чертей, сколько раз говорите мне называть тебя Боярским? А это Эмили и Полины, и они всегда ссорятся. Вообще-то мы целый день не ссорились. Она просто ходила к тому толгу, у нее анестезия не прошла. С ней можно показывать миниатюрки. Случай на концерте скриптонита. Я услышал скриптонита! Опять <мышляет> этот рэпер! Ого, Владик, откуда у тебя столько много денег? А сейчас расскажу. Киллер-программист <музыка> Никто не знал, но Светлана Лобода на самом деле татарка Твои <музыка> чистые Азиат зашел в Киевси. Извините, но мы не работаем У нас в еде нашли личинку жука А это я удачно зашел А у каждого во дворе есть лох Слышь, сюда подошел Телефон есть? Конечно есть, на Деньги тоже есть? Есть Часы тоже есть? Есть оригинальные 10 тысяч стоит набери. Девушка тоже есть? Конечно, есть. Походу я тут лох. Давайте представим случайные уроки. Здравствуйте, дети! Я хотела вам сказать. Можно войти? Ты как раз вовремя. Дети, урока не будет. А это я удачно зашел. <музыка> а все парни немного синхронисты дорогой да да Очень популярные мемы. Наша команда не исключение. И мы сделали свои мемы с коллегией жюри. Когда ушел после девятого класса. Когда дошел до последнего босса в Mortal Kombat. Когда не выиграл последнего босса. Когда показываешь, сколько бюджетных мест осталось в КФУ. И Человек-паук. Возвращение домой. Ну и что бы хотелось бы сказать в конце? Кто скажет слово, тот козявка. Ребят, за собой уберитесь, пожалуйста.